Чему как валу вознесет, И какие слова в этот день ты найдешь? грешных прости Вспомни милости, что Бог тебе посылал На молитвы, когда Он погиб, отвечал И в праздник жатвы, Славу Богу воздай Благодарением Жизнь свою наполняй И в праздник жертвы Гляни на свои пути Помилуй нас грешный прости. получил больше, чем ты просил, Когда враг стороной тебя обходил. Это Бог за тебя говорили вокруг, Он за нас потому, что он наш лучший друг. Жатвы, славу Богу воздай, благодарением жизнь свою наполняй, И праздник жатвы сглани на своих пути. Господь помилуй, помилуй нас грешный, прости, ты в славу богу.